Ребят, всем привет. Сегодня у нас больше таких домашних дел. Сегодня мы с вами сходим в лес. Я хочу набрать там березового сока. Попробуем, посмотрим, получится у нас это или нет. Не поздно ли еще его набирать. Потом я хочу подрезать все кустарники. Они торчат в разные стороны. Ветки вот эти. Хочу их подрезать. Еще также я хочу сегодня покоптить рыбку. Это будет скумбрия и горбуша. Все, идем берем шуруповертик. Берем бутылки, которые будем ставить, и идем в лес в, первый, в первую очередь. Пока сок набирается, мы будем заниматься домашними делами. Вот я уже приготовил бутылочки две, 5-литровых. Взял вот такие вот трубочки у детей. И идем брать шуруповерт. Шурик, шурик. Сейчас поставим сверло. У Данные нас работы? начались Деньги. уже аграрные работы. Да. Вот ребенок. <свят> <свят> Такое, конечно, нельзя снимать и выкладывать в общую сеть. Но чуть-чуть можно. Что будем все да. Что будешь садить? И... Да. и салатики всякие различные, да? Да, и зелень. Ну все, давай, работай. Ой, Вот, ребята, я уже в лесу. Идем сейчас, ищем березки. Далеко не пойдем, здесь вот у нас есть такие березки, куда-нибудь сейчас вот сюда. Правда здесь снег еще, посмотрим, попытка не пытка, вот, например, вот березка вот эта, сюда сейчас попробуем поставить. Не, в общем, ребята, еще рано, скорее всего, вот отверстие просверлил, но ничего нету здесь, никакого сока еще нету. Затыкаем назад. Сделал чопик, ставим. В общем, ничего нету, сходим чуть попозже. Значит, идем готовить рыбку чуть попозже еще сходим смотрите грибочки какие вот все подготовил сейчас я буду разделывать рыбку и будем ее коптить сейчас достану еще коптилку девчонки тут у меня что-то играются опять связки свои да повторяют какие-то все рыбку я почистил у нас начался такое ветрище. Вот три скумбрии. Что-то решил без головы в этот раз. А горбушка была уже без головы. Все, почистил, посолил. Сейчас зажигаем вот этот мангал. И будем коптить. Буду коптить вот здесь, в теплице. Поскольку ветер вообще очень сильный. Тепличку надо, конечно же, в теплице менять пленочку сейчас чуть-чуть еще подать Помимо Помимо пленки здесь вот эти сгнившие доски надо будет тоже заменить О, видите что доски у меня есть так все вот сюда перетаскиваю сейчас мангал несу коптилочку заряжаем рыбку и коптим забыл совсем про дровишки то дровишек сейчас еще наколем а я думаю, достаточно будет вот этих трех полешечек, чтобы покоптить рыбку. Рыбка быстро коптится. Все уложил. Закрываем. Все, процесс пошел. Интересное да, решение в теплице. А может быть и сумасшедшая. Если теплица не жалко, можно сжечь в ней костер. Так, значит здесь я уже показал, здесь я уже зарядил. Скумбрии три рыбки, три хвостика и снизу горбушка. Я кладу вот такие железячки и ставлю. Ящик коптильный, и все. Ждем минут 20, 15-20 минут и достаточно. Но я не боюсь теплицы, поскольку у меня теплица, сами да видели, какая сквозная. Нужно будет ее латать чуть попозже, на майских праздниках, наверное, буду латать. Ветер вообще большой. То у нас снег, то ветер. Кстати, сегодня обещают опять снег. А температура у нас сегодня плюс 6 градусов. Что, доча? Помогали там что-то? Резали ножницами? Что резали? Что-то. Что Ходят что-то по огороду. Что-то делают. Вот видите, вот отсюда уже дымок идет. Значит, уже процесс пошел. Уже щипа начала тлеть. Рыбку рецепт очень простой. Чищу и солю. Без всяких специй, без всего. Так, ну давайте посмотрим, что там. Прошло где-то минут 15. Открываем. О, уже такая румяненькая. Щипа еще не до конца прогорела. Поэтому пусть еще немножко постоит. Всегда я ориентируюсь, кстати, на глаза у рыбы. Если глаза белые, значит, она уже готова. Мы давайте, наверное, знаете, что сделаем? Развернем его сейчас вот так вот. Вот так вот. Во. Потому что как-то огонь вот сюда идет. И здесь температура больше. И здесь вот я заметил, что щипа еще не вся подгорела. Сейчас вот как раз она вот таким образом подгорит вся. И докоптит рыбу до конца и можно будет уже снимать минуток пять еще достаточно будет пока рыбка коптится вроде бы дренаж мой спускает все хорошо вот сюда куда-то идет и вот в эту в это отверстие попадает а отсюда уже видимо в дренаж Все тает мокро тоже. Оттуда течет мне наоборот. Это плохо. О, ветер настолько сильный, что у соседей рвет вон поликарбонат на теплице. Это жесть. Елки тоже как гнет. Так, ну все, я думаю, мы снимаем. Несем ее к столу. Убираем и несем. О, какая золотистенькая рыбка. Давайте посмотрим, приготовилась она или нет. Ой, красота. М -м -м. Все, готово. Снимаем, кушаем. Золотистая, отличная рыбка. Всем приятного аппетита, ребята. М -м -м. А там красненькая. Сейчас я сниму вот эту верхнюю сетку. Давайте-ка вам красную еще покажу. Так. Сочненькая, красненькая. О, видите, как отслаивается в общем еще огородные дела у нас вот здесь посадили редисочку называется редис заря ранеспелый я думаю что он все-таки взойдет, посмотрим здесь посадили травку ну салатики всякие различные так и вот здесь тоже мы посадили тоже тра... э, салат Здесь это у нас что руккола, вроде бы руккола, так здесь у нас тоже руккола, там укропчик посадили, нужно уже начинать витаминизироваться, здесь значит мы посадили тоже салатик вот такой вот здесь, здесь мы посадили, это что? Тоже салатик. В общем, одни салаты. Так, салатик, кабачок, рассаду. И рассаду, видимо, на капусту цветную. То есть мы сейчас использовали теплицу, как можно сказать, для рассады. Здесь для рассады. Там салатик чуть-чуть. Здесь целая грядка салата. И здесь редисочка. И там тоже салатик посадили. Ну, а сейчас в теплице довольно-таки тепло, даже, я бы сказал, очень. Хотя при этом на улице очень сильный ветер. Ну, сегодня солнечно, здорово. Ну, все, ждем всходов, будем кушать, витаминизироваться. Все, пойдем кушать рыбку. Меня там уже ждут, потеряли. Есть у меня вот такая черемуха, вот ее нужно немножко подпилить. Вот с этой стороны вот эти торчат, мешаются здесь. Сейчас вот их испилим. Все готово. Основные ветки спилил, сейчас секатором еще подрежу кое-какие, чтобы не мешались тут. О, у нас опять снег пошел. Все, вот так вот подрезал. Кстати, черемуха то почки уже набирает. Уже почечки набрала, а сока нету березового почему-то. Вот видно, да, свежие срезы, которые вот я сделал. Вот здесь, вот там. Ну, немного на дорогу торчащие ветки. Все, ребят, ветки порубил. У нас, короче, снег там пошел вообще на улице капитальный. Поэтому передвигаемся домой. Жена там сейчас тряпает куличики. Сейчас будем красить еще яички. Завтра Пасха. Всех с наступающей Пасхой. Так, яички кипятим. Варим. Да, ну вот тут-то где держишь. Тут же так. у вас что получается? Да. О, сейчас посмотрим, что получится. Ну мы же их не будем раскрывать. Потом-то будем, Но когда вот покрасить добавьте, через. Красочки. Несколько минуток. Можете М -м. дать одну палочку. А желтый сильный, темный синий. еще. Вот какой. У девчонок получается красота. Сейчас развернем их и будет Можно вообще... Уже Нет, сейчас не будем, потом развернем. Давайте разворачивайся. Да, ну -ка. О, какое О, красивое вау. космическое, да? Да. Слушай, я для тарелку для чего сделала? Вот сюда вот тарелочку. У меня больше космическое вот это получилось. Ух ты, здорово. Вот какое. Ну, вот Красно-фиолетовое, да, такое? Это космическая. Классно. Ой, Это ну давайте разворачивайте, такое. в общем, потом посмотрим. Это тарелочки. тоже у меня Вот с этими белыми проблесками тоже прикольно получается. У меня, кстати. Ну, у всех. И она у меня тоже получилась. О, космическая. Вот такие получились у нас красивые яички. Перепелиные даже есть. Еще маслом их покрыть. Вообще будет здорово. Ребенок тут украшает, да? Угу. Сколько куличиков у нас напекли. Родители. Родители. Мама напекла, сколько куличиков. Да, мама. Логично. Логично. Сейчас всех как украсим, украсим. Красиво. Всех с праздником Пасхи. Вот такие куличики у нас красивенькие. И вот здесь вот еще у нас есть кулички и яички. Так, да. так, Давайте еще раз. А, вот Полина. А, Давайте она, другой я, стороной давай. теперь. А, а Полина. Все, Ксюша победила, да? У меня, у меня вот у, а, у меня тоже с этой стороны. У а меня -а -а. а, а, а -а -а. уже Ален Ну все, кушаем. Всех с праздником ребят пришло время испытать измельчитель я уже его установил пойдемте посмотрим как он будет измельчать а сейчас возьмем еще ведерочко куда это все будет измельчаться Вот так вот перерабатывает щепу. Мелкие веточки, конечно, не перерабатывают, вот такие. Но в целом вот такая вот получилась штука. Ну, вообще 4 сантиметра диаметр. Сложновато ему, конечно, перерабатывать. Видно, что он начинает сразу задыхаться. Но все равно рубит. Вот она, 4 сантиметра примерно, да? Ну, меньше, наверное, даже. Ну и надо какой-то действительно мешок. Я поставил просто вот это ведро. И вокруг, видите, все везде летит вот эта щипа. Можно будет потом грабельками собрать. Немного. Или вообще пусть будет. Перегниет. Здесь как раз у нас тротуарчик, место для ходьбы. Помогает мне тут ребенок, да? Грустно что-то сегодня. Вот так вот, ребята, такой измельчитель. Ну посмотрим дальше. Сейчас еще измельчаю, посмотрим, как будет вести себя он. Потом в дальнейшем скажу еще отзывы свои. Конечно, то, что рассчитан, еще раз повторюсь, на 4 сантиметра. Да, они сюда входят, но ему становится очень тяжко. Один раз у меня даже он заклинил, выскочил вот этот предохранитель. И пришлось его. Ну ничего страшного, он вот просто отработал. И дальше начал пилить, щипать эту, эти ветки. И вот такие мелкие веточки, вот он не перерабатывает, а. Видимо, рвет и выбрасывает сюда. Но это не критично. Они за год, за два точно перегниют. Но в целом, вот уже третье ведро. Вот видите, вот такое вот занятие. Веточки. Веток осталось совсем чуть-чуть. Большие все ветки Шипала. уже переработаны. Остались только мелкие. Ну и вот три ведерка вот таких. Здесь потом еще соберу маленько, тоже вот, пусть подсыхая здесь лежит, хотя у нас опять снег обещают, так что вот такие вот, ребята, дела завершаем. День второй, мы жарим мяско. Также со своим одним ребенком. Остальные-то где? Дома. Ясно. Покушали. Машину хотели помыть, так и не помыли. Мы с папой кушать хотим. Они с сыном там покушали. Ух ты, она пожарилась. Семейство кошачьих писца. Писец же из кошачьих? Да. Мы с папой жарим мяско. К нам вчера... Баба приезжала и мы с ней посадили Редиску посадили Руколу Две упаковки Салат Укроп Цветную капусту Астры вот тут у нас мята была, ее надо срезать, и у нас новая вырастет. Вот папа заметил самолет, там летел. Сейчас покажу. Все, всем пока. Вот мы мяско жарим. Такое у нас мяско получилось. Пригорело немного, да? Угу. Всем приятного аппетита. Вот, смотрите, еще у меня жена приготовила, как меринговый, меринговый рулет. Сейчас будем пробовать вообще. Мы такой ели покупной, он такой нежный и такой воздушный весь. Сейчас будем пробовать. Ну все, ребят, на этом все. Всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья и до новых встреч. Пока.